Да, да, да. Хорошо, поехали. Ну, давай. Поехали. Саш, смотри. Сегодня какая-то эпидемия, просто пандемия. Люди приходят с проблемами коленей. Колени, колени, приседать не могу, хрустят колени, болят колени. К тебе, как специалисту, вопрос, что с этим делать и от чего это может происходить? А колени, как правило, у нас возникает ограничения в движении из-за того, что мы сейчас больше сидим. Потому что люди, Стас, ты правильно сказал, пандемия. Я вот сейчас только что вернулся из тура там Москва, Кострома, Питер. Везде одна и та же проблема. Я думаю, что как и во всем мире. То есть остановка движения в капиллярах и в тканях. Потому что э, люди э, не соблюдают правила гигиены, физической гигиены. Мы когда сидим, сидим... Вот, в кресле, на стуле у нас пережимается э, область бицепса бедра. У нас ограничивается движение вообще э, всех суставчиков. И там возникают э, застойные явления. Застойные явления приводят к ухудшению работы капилляров. Ухудшение работы капилляров приводит к нарушению снабжения питательными веществами, э, необходимого э, так скажем компонентов клеток. Соответственно, разрушается межклеточный матрикс, накапливаются соли, а соли они делают очень хрупкими сосуды И в первую очередь, что же нам необходимо делать? Первое, первое, это питьевой режим Как правило, человек во время ограничения движения начинает больше пить чай, пить кофе Но у нас организм требует воду, чистую, хорошую, изотоническую воду Самый простой способ ее приготовить, это применить вот такой вот пакетик Коралл Санга. То есть, это здесь упаковочка на 6 пакетиков, мы ее открываем, там есть вот такие вот маленькие пакетики. Вот такого одного замечательного маленького пакетика хватает на полтора литра хорошей изотонической жидкости, обогащенной всеми необходимыми минералами, обогащенной щелочными минералами и э, они в ионном виде делают чудо в нашем организме, то есть легко проникают мембраны и э, жидкость становится э, внутри тела подготовленной к, э, так скажем, воспроизводству собственных физиологических жидкостей. Вторым вторым этапом нам нужно очищение, то есть ежедневное очищение. Это кто как может, но мы предлагаем, так скажем, в рамках наших детокс-марафонов пройти полный курс очищения, глубокого очищения. Почему? Потому что, когда в тканях накопились продукты собственного распада, метаболиты, их очень трудно ну, вот взять и там за день, за два ликвидировать. Друзья мои, здесь все комплексно нужно. То есть чистый кишечник, чистые сосуды, чистые суставы. И чистая суставная жидкость. Тогда идет все совершенно по-другому. Поэтому информация о том, где, как и что она у нас есть, и, пожалуйста, присоединяйтесь. Вот, поить, очищать следующий этап это питание. Питание для суставов оно просто необходимо. Сейчас Земля объединена, она наполнена химией. То есть мы не получаем и не дополучаем микро-макроэлементы. Очень-очень много, то есть в обычной пище очень много, ну так называемого пищеварительного мусора, очень много антибиотиков, очень много различных веществ, которые губят, но еще хуже дефицит полезных веществ, вот это самое-самое необходимое. И один из таких вот скажем, дефицитов это биосера. Она содержится вообще в морской воде. Ну, еще в питательных так скажем, продуктах есть, но мы их от, ее оттуда получить ну, можем очень-очень ограниченно. Тем более, такие продукты, как бобовые, мы практически не кушаем. Их еще и правильно готовить надо, потому что есть такая штука, как парадокс растений. Не все растения нам, э, так скажем, в том виде, в котором мы употребляем, могут быть полезны. Поэтому э, вот такой вот напиток это биосеро или э, миниатил, Вот Его добавляете в воду, в горячую воду. Добавляете вот такой вот продукт гелостин Там есть гиалуроновая кислота, хондроитин, глюкозамины, гликаны Там очень много чего состав То есть я не буду сейчас рассказывать об этом Это вы можете прочитать под видео Есть кальций Кальций необходимый компонент То есть он опять же сбалансирован Там есть и витамины И все что позволяет ему усвоиться на 100% Туда же я добавляю еще вот такой ламино-коктейль. То есть это экстракт из морских водорослей. Это а, содержит и спирулину, и фокус, и имбирь, и свеклу, кабачок, клубнику. Все, что, а, собственно говоря, вот это противогрибковые и, так скажем, противовоспалительные процессы а, активируют в организме. Еще есть магний. Магний. Магний вечер. То есть магний способствует расслаблению мышц. То есть когда мы напрягаемся, сидим, засиживаемся, у нас мышцы плохо расслабляются. Возникают триггерные точки, возникают застойные участки. И мы имеем то, что имеем. Начинается боли. Вот, поэтому, вот смотрите, вот 4 вот таких вот, даже 5, да? Получается по одной ложечке кидаете в литр воды, заливаете горячей водой, разводите у вас, во-первых, это напиток бодрости, это у вас напиток здоровья, это напиток восстановления ваших суставчиков. И э, еще бы я рекомендовал тех, у кого уже начинается процесс деминерализации и остеопорозы, то есть как для профилактики, для, так и для решения этой проблемы, вот такой вот продукт. Он специально создан для решения проблем с остеопорозом. Здесь есть все, что содержится в морской воде, причем э, Палеоотложение, коралл санга, в специальном, по специальной технологии, это ноу-хау. Он обработан таким образом, что вы потребляете более 80 микро-макроэлементов в свояемом виде. Это очень шикарная формула. Я вам рекомендую это просто-напросто попринимать. Ну и, конечно, чемпион по восстановлению суставов, это силурон сок. Вы давно знаете, что при болях вам, в суставах вам начинает вколоть гиалуроновую кислоту для того, чтобы какая-то жидкость привлекалась в сустав, он у вас стал более подвижным. Так вот, это не надо колоть. Это, смотрите, все-все-все сочленения, у нас 320 сочленений, которые трутся, которые друг в друге э, играют, вот это вот решает проблемы ну, приблизительно за 4 месяца. Проблемы с изношенными хрящами и так далее, так далее, так далее. То есть очень шикарный напиток, он в виде томатного сока. То есть люди говорят, ну и что, я вот там куплю помидоров и буду пить. Помидоры, наоборот, имеют очень много кислоты, которая является причиной накопления солей. Это в виде, в виде помидорного сока, томатного сока, да? Но там а, запакованы микрокремнеземные микро капсулы, а, хондроэпины, гликозамины, гликаны, гиалуроновая кислота, катализатор выработки собственных коллагенов. То есть более подробно я вам а, дам описание. То есть вот это шикарная вещь. Многие люди начинают принимать, даже решают вопросы с гастритами и ну, прочими вещами, не говоря уже о восстановлении суставов. Это, так скажем, то, что мы вовнутрь принимаем. То, что есть скорая помощь, что мы можем применить, так скажем, наружно. Наружно, вот смотрите, тщать, кормить, защищать. Защищать это мы от свободно радикальных атак, от обездвиженности. И вот еще компонент двигаться. То есть, когда ребенок падает, ушибается, ему что? Его труд. Вот давай, ушиб ручку, давай мы тебе потрем. Восстанавливается объем э, движений в тканях, то есть циркуляция. Поэтому массажи, они, э, ну, правильно сделанные массажи они тоже облегчают ситуацию. Поэтому а, нам надо, э, во-первых, движение создать, но э, движение с тем, что нам будет восстанавливать э, ткани. Именно, то есть не просто движение, а мы добавляем э, от, то есть два компонента. Есть такое, такое изобретение ванны Залманова, скепидарные ванны Залманова. Это очень шикарная эмульсия, которая помогает восстанавливать э, ткани, капилляры, потому что у нас в капиллярах находится 80% крови. Если капилляры работают отлично, они как микросердца перекачивают кровь в кровавом объеме. Во-первых, а. сердце перестает а, перегрузки работать, б. гипертония уходит, Застойные явления уходят. Снабжается тот участок, который приболел, так скажем, большим объемом крови. И вы начинаете иметь здоровые сосуды и суставы. Силурон крем. Это то, что такой же состав, как силурон сок, но там он еще специально создан в виде крема. То есть он наружно, через кожу начинает проникать к месту аварии. То есть представьте себе, у вас изнутри тоннель идет здоровье и снаружи, то есть два тоннеля встречаются, в два раза быстрее идет восстановление. То есть крем шикарно используется, ну вот мы уже, я не знаю, там десятки тысяч подтвержденных результатов, особенно вот когда я с косномышечной системой работаю, просто шикарно. Что мы делаем? Мы делаем смесь, то есть я беру на руку, Видите, вот кружочек остается, чуть-чуть заметный, да? То есть, если это небольшой объем, если ну, объем площадь поверхности кожи и, там, допустим, коленный сустав, это чуть побольше делается. Крем, крем, буквально капельку вот, выдавливается, вот немножко, его много не надо. Он любит воду, его на влажную кожу желательно носить. Ну Но а здесь мы его смешиваем со скипидарной эмульсией, и он становится особо проницаемым. Вот такая вот смесь получается. И мы начинаем ее втирать. То есть, ну смотрите, то есть у вас заболело колено. То есть мы снизу вверх вот этой смесью начинаем протягивать. Протягивать. Протягивать, протягивать, протягивать. Потом прошлепываем. Обязательно прошлёпываем, создаем микроциркуляцию в глубине ткани. И тянем, вот как бы чулочек натягиваем. Захватываем здесь под коленкой, захватываем здесь мышцы и тянем. Затем начинаем потихонечку выпрямлять ногу, давя пальцами на больные участки. Вот так вот выпрямляем, выпрямляем, выпрямляем. И здесь под коленной чашечкой... Там э, зачастую людей кистобейкера бывает. То же самое потихоньку протягиваем снизу вверх по мышцам, вплоть до э, мышц паха. Это вот э, то, что мы делаем, э, такой небольшой массаж и наносим крем. Крем можно носить 2-3 раза в день. Вот. Э, затем, конечно, нужны упражнения. Сейчас... То есть это можно сделать в домашних условиях? Конечно. Вот, смотрите, мы сидим, пережата область колена, вот здесь, под коленом. Само колено недвижимо. Поэтому, что мы можем э, делать для нашего, так скажем, э, ну, простые такие упражнения. Давайте я вам покажу, и потом еще расскажу, э, как, какие компрессы делать. Первое, что мы, когда коленочки болят, то есть потихонечку начинаем вот так вот ими шевелить, вправо-влево, вот так немножко покачивать вправо-влево. И вот такие движения, как будто мы ходим на носочках, чуть-чуть вверх-вниз, вверх-вниз. А для чего это надо? То есть еще вот такие и вот Такие движения. Они простые, но они начинают разогревать колени. Затем, то есть ноги сводим-разводим, сводим-разводим, чтобы начинали работать боковые связочки у нас. Затем приседания. То есть стоим прямо, пряменько, плечики отведены. Вот такие небольшие приседания, потому что пока у кого такой болевой синдром, будет сложновато. Но вот такие полуприседы каждый сможет делать. Чуть-чуть задержались, привстали, коленочки выпрямляем, привстали, сели, сели, привстали. Затем делаются выпады, опять же, по мере, ну, так скажем, возможности. Выпады, раз, потихонечку, до конца даже не уходим, потихоньку, помаленьку. Сустав начинает двигаться, мышцы начинают двигаться и становится очень хорошо, очень комфортно. Можно придерживаться за спиночку стула. Делать вот такие вот приседания. Коленочки выпрямляются. Давайте вот так еще покажу. Вот такие вот упражнения. Вот такие упражнения. То есть это очень скоро даст вам такой хороший-хороший разогрев. И опять же себя простукиваем. Вот по всей области. По всей области но во простуки. Вот это вот самые-самые-самые-самые простые упражнения, которые помогут вам э, устранить как раз э, дефицит движения, устранить дисфункции и сделать вас здоровыми. Так. Вот в принципе это элементарные вещи, которые могут вас, э, вам помочь избавиться от боли в суставах, в коленях. То есть, а я думаю, что дальнейшие эфиры мы посвятим разбору других вопросов. Да, Саша? Да, спасибо большое. Я подведу, подведу итог, резюмирую. Значит, да. три вещи, как я понял. Наладить водный режим, вот эти вот движения и питание, которое ты показал. Если делать это в комплексе, то, в принципе, восстановить можно без врачей, без операций и без проблем, вот, которые тому сопутствуют. Да, но ну и очистка обязательно, то есть суставы нуждаются в большой-большой очистке. Ну да, я... То же а, самое, то есть, очистка, поэтому необходимо... И... Ну, очистка. то есть вот пять, пять вещей поить, очищать, кормить, защищать, двигаться. Вот одновременно, постоянно до конца жизни. Тогда у вас будет хорошее настроение, мощные мускулы и радостное настроение. Спасибо большое. Очень радует, что это можно действительно восстанавливать, и опыт в этом есть. Поэтому пользуйтесь вот опытом Александра, пользуйтесь нашим опытом. Всегда можно либо самому сделать, либо переложить ответственность на тех людей, которые будут нам это делать. А у них есть инструменты, у них есть диагностика, они могут рассказать нам, напугать нас, сделать операцию. Но после операции ни один человек лучше себя чувствовать не стал, чем до операции. Убираются там какие-то проблемы, но то, что отрезали, уже не пришлось. Конечно. Поэтому лучше да. все-таки, лучше восстанавливать самостоятельно. И вот сегодня мы получили э, очень четкую, понятную рекомендацию, как это делать без врачей и операции. Спасибо большое. Да, просто в заключение анекдот вам для веселья. То есть э, тоже приходит человек, колени болят, ему делают операцию, и он такой очнулся после наркоза, доктор над ним наклоняется, человек спрашивает, доктор, а я ходить буду? Он говорит, будешь, но только под себя. Так что, друзья, не доводите себя до этого, пользуйтесь нашими рекомендациями, будьте здоровы и счастливы вместе с нами. Спасибо, спасибо. До новых встреч, спасибо за хороший совет. До Всем пока.